Здравствуйте, дорогие друзья! Очередное короткое видео. Достался мне вот такой вот ящик складной с Мольбертом. Но в очень убитом состоянии. И я решил его восстановить немножко отреставрировать. В принципе, он мне понравился. Посмотрите его вид. Я уже его начал шпаклевать дырки. То есть его кто-то варварский избил. Тут была одна дырка, а тут вторая дырка. Угол был сбит. Но я это все зашпаклевал. Вот. Само состояние его будем говорить не очень. К нему еще идут два ящичка. Ну и вот. Посмотрим, что я из него могу сделать. Идея такая. Так как это уже не первой свежести, кладем вот сюда вот такую вот ткань. И представляете, вот только положив вот эту ткань, как меняется сразу вид этого ящика. Прикроем его еще вот здесь вот такой досточкой, чтобы можно было легко закрепил вот так вот. Ткань испачкалась, все. Ткань убрал, новую положил, и все, все аккуратненько, чистенько. В этих ящиках будет то же самое. Я уже все заготовки сделал. Единственное, что еще буду делать, это покрашу. Вот эту лицевую часть тоже покрашу в какую-нибудь, какую-нибудь коричневую краску. Здесь тоже. Покрашу. Вот здесь эти дырки, которые вышли вот сюда. Я не знаю, что я с ними буду делать. Но факт, то что буду делать что-то однозначно. Вот. Что здесь? Ручка была немножко убитая. Из заменителя, кожа заменителя я снял. И смотрите, в принципе, ручка получилась неплохая. Внутри ящик вроде целый. Днище целое. Все хорошо. Боковины тоже... Целые. Сейчас сделаю я небольшой ремонт этого ящика и покажу, что у меня получилось. А вот это уже готовый результат, друзья. Отреставрировал мне этот ящичек с мольбертом. Очень мне понравилось. Итак. Буду хвалиться, что я сделал. Если вы смотрели в начале, то вот эта часть, здесь было две дырки. Я их заделал и просто покрыл лаком. Лак был дубовый. Вот такую крышечку я сделал. Не делал я идеально. Почему? Для того, чтобы это все-таки... Ящичек винтажный, поэтому надо придерживаться винтажа. Здесь я все очистил. Итак, первое по Ба вам. Получается, здесь что я сделал. Как я и говорил ранее, я положил здесь ткань. И смотрите, как сразу все замечательно смотрится. Так, здесь вот этот момент. Так как были дырки, я это все сделал, закрыл замазкой. И с этой стороны, естественно, тоже была замазка. Сначала я думал, что-то там клеить, что-то там еще делать. А потом подумал, не, ребята, ничего я не буду не ни клеить, ничего. Просто помазюкаю краской и получается как бы в тему винтажа. Дальше. Снаружи вот здесь я покрыл, почистил вот эти две. Шухлядочки тоже покрыл лаком. Тоже смотрится хорошо. Ручка. ручка была сделана. Ну, ручка вообще родная была сделана из кожезаменителя. А я просто снял кожузаменителя и оставил ткань. На мой взгляд, смотрится намного лучше и аккуратненько. Так, сами шухлядочки. Здесь я все отрегулировал. То же самое, смотрите, берешь, достаешь. Все как намного аккуратнее смотрится да? здесь то же самое открываешь одну смотрите как она смотрится хорошо сразу и здесь другая это совершенно другой вид такого вот переносного мольберта ну так друзья это мне заняло всего лишь там три дня по часику внимание вот этому мольбертику и все хорошо он уже имеет другой вид Так что спасибо за внимание кто меня смотрит всем всего хорошего.